Вышел пруд из берегов, распугав всех рыбаков, В воду прыгнул и плывет Неуклюжий берегов! В сказках он всегда злодей, нападает на людей, И в козлятах знает толк. Ненасытный, серый. Бог! Шли птенцы к реке гуськом, я встречал их босиком, а теперь сижу и злюсь, ущипну за пятку. У него у грызуна вся в иголочках спина, их при встрече всякий раз выставляет. Раз! Она, детеныша, не бросит, яйцо на брюшке в сумке носит, ее в кустах почти не видно.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 В жаркой Африке гуляет, Длинной шеей удивляет Сам высокий будто шкаф, Желтый в пятнышках. Каждый год он в новых шутках Всех в лесу боится жутко. Модный плюшевый красавец, Длинноухий, робкий. Заяц! Он себя хоть не летает, Важной птицею считает. Но красавцу все вокруг Говорят, что он Индюк. Неприметный он совсем, Но поет на зависть всем. Прячется среди ветвей Голосистый Своей. В речке плавает бревно, Очень хочет есть оно. Пасть зубастую открыл, злой зеленый. Крокодил. Принцесса леса, королева меха шикарных для согрева, огнём сияет как жартица, Плутовка рыжая. Посреди густого леса Нет ни дома, ни навеса, А в берлоге тесно ведь, Вот и спит зимой. Он тяжелый и большой, Раздражительный и злой. Потому и одинок, этот серый народ, погоняемый кнутом, учиться в упряже, потом травку щиплет целый день, стройный, северный, ты позабыл, Крылья власти превратил, Рыбку ловит между льдин Антарктический Бери! в тихой заводе живет, Ходит задом наперед, И на дне среди коряк, все мечтает свистнуть. <рогреть> Уши у него смешные, ноги толстые, большие. Хоботом гордится он. Добродушный, мудрый. <рогреть> Он почти что царь зверей, близкий родственник царей. Когти точек не для игр, полосатый хищник. Профиль вовсе не орлиной. И сплюснутый, утиный В норке кто-то яйца снес Но не утка Уткарос! Разноцветный петушок Серый курочки дружок Там, где травка, где бурьян Ищет зернышки. Он пушистый, длиннотелый, длиннохвостый, гибкий, смелый. Мышку морки подстерег, ловкий, шустренький. В ледяной воде болота Целый вечер бродит кто-то. И ни холодно, ни капли Долговязой, грустной Цепля! Может плавать в океане может ползать по саванне. Панцирь в клетку, как рубаха. Кто же это? Черепаха. Кто там прыгает по веткам? Кожуру кидает метка. Есть пирожное безе. В, В дом воришек не пускает Лаять, прогонять, кусать Всю науку на зубок Знает умненький Зайчонок, съежился в клубок ежонок. Волк взъерожный прикил, что в словах за буква их? Я не знаю! Им не занимать сноровки. Без ключей зайдут в кладовки. Кто же все запасы сгрыз? Много-много хитрых. Гриф. Можно только удивляться, почему ее боятся. Все визжат, кричат, кыш, кыш! Если вдруг увидят... Миш! Красить ли в зеленый цвет яйца в гнездах или нет? Поболтать на эту тему очень любит птица. с собой запасы носит, Пить неделями не просит, И настолько любит труд, Что сгорбатился. Я люблю! Он, гуляя с мамой в паре, Учится пастись в атаре. «Беееееее» зовет друзей ребенок, потому что он...